Здравствуйте, меня зовут Александр и я занимаюсь частными консультациями по работе с маркетплейсом wildberries.ru Александр, когда же я смогу заработать свой первый миллион на wildberries? И чаще всего меня спрашивают, какие именно товары приносят мне лично больше всего прибыли И вот именно таким способом вы заработаете миллион на wildberries и как же достать из Байлды свой миллион? У меня высшее экономическое образование, одну стажировку в сфере финансов я провел за границей и вот уже семь лет занимаюсь предпринимательством. Меня зовут Александр, я занимаюсь консультациями по работе с маркетплейсом wildberries.ru Все вопросы, которые чаще всего я получаю, делю на две большие группы Первое – это частные вопросы Как сделать поставку, какой документ распечатать и так далее Но еще более часто задают мне следующие вопросы Александр, ну когда же я смогу заработать свой первый миллион на Wildberries? Александр, это, конечно, все очень интересно Но а, работа с Wildberries, насколько это выгодно, скажите? Александр Скажите, с какой доходностью я смогу продавать свои товары на Wildberries? Я считаю, что это самый главный вопрос, который должен задавать себе каждый предприниматель, который только еще планирует работу с Wildberries, с другими маркетплейсами или в целом по любому из проектов, связанному с розничной торговлей. И так как ответ на этот вопрос не умещается в двухминутное видео, я решил записать для вас очень подробную видеоинструкцию, так как же все-таки посчитать свою финансовую доходность от работы с wildberries.ру. Итак, после просмотра этого ролика вы научитесь смотреть на работу с маркетплейсом Wildberries как инвестор, как человек, который управляет деньгами. Дальше с вами мы посмотрим, как считать издержки по каждому из продуктов и все-таки выяснять, какой же продукт приносит вам больше всего денег. Дальше мы с вами построим финансовую модель на ближайшие 15 поставок и вы сможете спрогнозировать, где вы окажетесь уже через полгода, если начнете работать с Wilders прямо сейчас, учитывая именно ваши возможности. Видео получилось реально задротским, вам нужно быть к этому готовым, поэтому вам понадобится кофе, вода, блокнот, и мы начинаем. Всем здравствуйте, это короткая, сокращенная, специальная версия видео, которая будет доступна где-нибудь здесь, вот по ссылке. Делаем для того, чтобы быстро пробежаться по основным аспектам данного файла. Вопрос в том, как спланировать идеально поставку на Wildberries, чтобы отдача финансовая от него была максимально эффективна. В целом, представляем, что Wildberries такая некая стиральная машина, которая стирает наши деньги. Что-то вкладываете, вы получаете после оборота машины деньги и плюс еще какую-то прибыль. Вот в плане вот этих денег несколько вопросов есть. Да? Сколько вкладывать на следующий раз? Можно часть забрать, например, себе на яхту, а часть еще вложить в следующую поставку. И тогда вы получите уже не... Два маленьких мешка, два с половиной, да? В этом плане нас интересуют только два показателя. Коэффициент оборачиваемости, за сколько времени вы оборачиваете свой капитал, который вкладываете, и ROI. То есть, с какой эффективностью вы оборачиваете этот капитал. Вот эти два показателя мы сейчас с вами сможем быстро посчитать. У вас есть несколько товаров. Я сделал вот этот файл, который может будет скачать в конце видео. Там будет ссылка, где скачать этот файл. Вы продаете 10 товаров. У всех у них разная себестоимость. Давайте на нее, с нее начнем. Вот если взять производство, например, да, процесс, то сколько-то стоит сырье по каждому из этих товаров, труд, нитки там или другой материал вы можете изменить на свой необходимый материал здесь. Также вы можете просчитать, сколько будет, если вы произведете в другом месте, сколько-то стоит упаковка и так далее. Также рассчитывайте другие блоки. Например, упаковка, которая сделана специально для Wildberries, то есть, например, с учетом всех необходимых маркировок, упаковка в коробке и так далее, транспорт, сколько стоит довести ваше изделие, одну штуку непосредственно до Wildberries и административные расходы, у вас наверняка не есть, например, зарплата человека, который занимается поставками и также транспортные и прочие расходы, так или иначе у вас появляется некая себестоимость, грубо говоря, Сколько стоит, что вы довезете одну толстовку или одно КПБ до склада Wildberries? В плане, например, давайте посмотрим гречка, да, то есть гречка у нас стоит до склада Wildberries 552. Если вначале там она стоила сырье у нее, если посмотрим, да, на этапе производства, стоила немного, вот, 250, то пока она доедет до Wildberries, она уже станет стоить вот столько. Да, и после этого мы начинаем обратную сторону. А за сколько мы ее продаем? Поехали. Вы смотрите цену на Wildberries, вот эту вот, обязательно черную, без учета всех скидок, то есть итоговая цена, которую заплатит клиент за ваши изделия. Записывайте ее сюда. Вот, вот она, эта цена. Убираем комиссию Wildberries, здесь пишите от 12 до 20%, процентов очищаем склад 2% от вот этой себестоимости, дальше поехали транспортные расходы на Wildberries. Вы можете изменить здесь, что три стороны, например, у вас в среднем ездит товар, умножится на 33, цена за одну сторону и 99. Итого к перечислению у вас будет такая сумма, налоги, указывайте сколько вы платите за налоги, например, доходы 6%, процентов у меня в моем случае 1% потому что я на налоговых каникулах, здесь вы сплатите, сколько стоит у вас в среднем очищение от банковских процентов. То есть, если вы выведите чистыми в карман, да, сколько вы процентов заплатите, того в кармане вот столько. После того, как мы получили дан эти данные, мы оцениваем финансовый результат по каждому из товаров, например, по толстовке. Вы до склада в Айлберри затратили такую сумму, получили в карман такую сумму, маржинальность такая. Сколько это в процентах и самое главное это нас значение роя со звездочкой, Рой здесь объясняется в длинной версии файла, она доступна будет вот здесь вот по ссылке. Нас интересует роя сколько мы процентов получим с одного рубля, вложенного на эту продукцию, в ответ. И после этого у нас получается такая таблица, что по всем нашим товарам, есть некое количество денег. Вложили в карандаши 100 рублей, обратно получаем 209. 100 обратно это в себестоимость и 109 это чистая прибыль с карандаша. Поехали дальше. Теперь мы отсортируем все наши товары по, по убыванию вот этих цифр. То есть самые эффективные товары у нас вверху. И мы, и мы понимаем теперь, что вот, например, КПБ, крем, лопату, шкаф нам вообще невыгодно поставлять, потому что они у нас оказались в конце списка. Наша задача сделать так, чтобы каждый раз при поставках мы поставляли вот эти товары. Все, теперь у вас есть план на каждую из поставок. Давайте запишем, что в этот раз мы гречки поставили 50, карандашей 35, толстовок 5. Так случилось. Напустим, измерим, например, здесь добавим 20 и понимаем, что мы вот еще можем 20 добавить в легкую, да? Можем добавить здесь, например, 30. Оп, уже не можем. Почему? Потому что мы превысили сумму своих возможностей. Убираем. И наша задача сделать так, чтобы максимально эффективные товары всегда у нас поставлялись каждую поставку. В первую, вторую, третью. Я сделал вам план на 15 поставок, вы сможете спланировать все свои поставки. Зачастую бывает так, что, например, хотите поставить по максимуму карандашей, но у вас не получается, сломался карандашный станок вы сможете поставить только 35, да, что вы делаете дальше? Вы переходите ко второму наиболее интересному для вас, например, в нашем примере это «Гречка». Но гречки тоже вам дают только 50 пакетов, на всех складах закончилось. Дальше переходите к следующему, к следующему, к следующему. Так вот вопрос, что поставлять в каждую поставку, это можно решить с помощью данного файла. То есть каждый раз у вас есть общая возможность поставки, и вы распределяете между наиболее интересными для вас товарами под каждую поставку. Я сделал такую таблицу для, для, 50, для 50 товаров, то есть если вы здесь вот будете разворачивать, вы сможете вместить сюда до 50 товаров. Но мы с вами в упрощенной версии рассматриваем только 10. Итого, у вас 10 товаров. Каждую поставку вы знаете, сколько товаров того или иного типа вы поставили. По каждой из ваших поставок вы можете посчитать эффективность ROI. И у вас считается средняя. То есть всего было сделано на данный момент 4 поставки, потом идут 0. Средняя эффективность такая. Переносим данные в модель. Вы начинаете с такой суммы. То есть, грубо говоря, в системе у вас уже было... До этого поставлено товаров на 60 тысяч рублей. Каждую неделю что-то приходит, что-то уходит. В среднем по вашей финномодели на этой неделе вы ожидаете приход 60 тысяч рублей. Дальше вы запускаете какую-то сумму еще дополнительно, инвестируете, у бабушки занимаетесь неважно. И вы принимаете решение, что прибыль от каждого... По схеме вот этого товара, до да, 50% процентов вы реинвести, э, реинвестируете и 50% процентов вы забираете себе, как заработную плату. Что будет при такой схеме распределения? Вы здесь указываете 50 на 50. Вы понимаете теперь, сколько денег пришло, сколько вы сможете распределить чистой прибыли, сколько забираете себе в карман. Вот это вот ваша э, строчка. Сколько забираете себе в карман каждый раз, с учетом, при том банковских процентов и налогов. Сколько вы реинвестируете в компанию. И вы смотрите, вы можете потратить на эту поставку столько, а потратили вот столько, вот столько вы еще не допоставили, то есть вы могли бы поставить еще товаров на вот такую сумму, но не допоставили. Это ваша ошибка. Вы стремитесь к тому, чтобы этот показатель был равен нулю, и каждый рубль использовался эффективно. После того, как вы по факту, вот, взяли из этих таблиц поставок, сколько вы по факту взяли и запланировали на поставку, сколько денег вы действительно потратили, вы меняете вот эти серые цифры на черные. По мере заполнения файла вы из плановых показателей переходите в «фактические». И когда вы ставите здесь «фактические», таблица сама перерасчитывает, сколько денег вы будете зарабатывать после 15 поставок. Таким образом, мы с вами поставляем самые интересные для нас товары. Мы поставляем их каждую из 15 поставок. План на 15 поставок у вас есть в этом файле. После этого переносим фин-модель и понимаем, сколько денег мы сможем заработать. Вот это краткая версия данного файла. Полную инструкцию подробную ищите вот здесь. Вот здесь будет более подробное видео. Его смотреть сложно, но вы справитесь. Всем желаю очень много денег получать от Wildberries. Получать не одну, а много-много-много-много яхт. Пока. Что ж, спасибо, мои дорогие друзья, за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, очень, что видео было вам полезно. Вы сможете спланировать свою финансовую деятельность на Wildberries прямо сегодня. Для того, чтобы скачать этот файл, где-то вот здесь, здесь, наверное, вот здесь появится ссылка. и Вы сможете перейти на сайт, скачать этот файл и заполнить его уже своими данными для того, чтобы работать. Я напомню, что если вам нужны дополнительные консультации, лично вам, как собственнику бизнеса, или же вашим сотрудникам, которые непосредственно делают поставки, вы можете перейти на этот сайт и заказать консультацию. Потому что я уверен, что в ближайшее время каждый предприниматель должен будет выйти на Vibes. И Я все еще настоятельно рекомендую вам сделать это раньше ваших конкурентов. Давайте подумаем, кому может быть интересен выход на Вайверс. Представьте, что у вас есть небольшой ателье. Вы шьете платье своим подругам, и вы уверены в том, что они отличного качества. Но есть фишка в том, что знают о них только жители вашего подъезда. Что, если мы возьмем ваше платье, и уже через неделю вы будете продавать именно это платье миллионам людей? Я думаю, что это отличная перспектива. Или представьте, что вы собственник бизнеса, у вас очень много товарных остатков. Так почему же не предложить эти товарные остатки людям, миллионам людей, возможно, по сниженным ценам, но тем не менее вы получите свои деньги обратно очень быстро. Или предположим, что у вас уже гигантское, огромное производство, вы работаете только с оптовыми клиентами и вообще не думаете про розницу. Прекрасно! Wildberries нужно представлять как одного большого, крупного клиента, с которым у вас работает отдельный менеджер. Всему остальному я могу вас научить. Еще раз спасибо большое за просмотр этого ролика. Подписывайтесь сюда, чтобы быть в курсе актуальной информации про Wildberries. Оставляйте ваши комментарии, если вам понравилось и, конечно же, если вам не понравилось это видео. На этом с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока!